Я думаю, каждый из вас видел, как строится песочный замок. Вы видели, сколько уходит времени и сил на то, чтобы построить этот песочный замок. Но для того, чтобы его разрушить, можно просто наступить на него ногой и его не станет. Вся эта красота, которую ты строил, она рушится в одно мгновение. Апостолы, по повелению нашего Господа Иисуса Христа, открывали церкви. Задача этих церквей, это было познакомить с Иисусом Христом тех людей, которых приводили в эти церкви. Это единственная задача, это привести человека к Иисусу Христу, и чтобы человек занимался тем же, чтобы он тоже приводил людей к Иисусу. И это был замечательный инструмент, который сам Бог доверил апостолам, и апостолы очень и очень правильно и хорошо делали свое дело. Но каждый из апостолов он знал, что церковь Иисуса Христа это не здание, это даже не просто собрание каких-то людей. Но это люди, из которых Господь строит Свою Церковь. Это люди, которых Господь избирает, это люди, которые хранят себя в чистоте и святости, это люди, которые повинуются Иисусу Христу, и из них Господь уже строит Свою Церковь. Не из кого попало, а из тех людей, из верных и послушных Ему. Апостолы это знали, и они были заняты тем, чтобы приводить людей к Иисусу Христу. И все это было до тех пор, пока в церкви не вошли лютые волки, которые взяли этот инструмент и стали его использовать в корыстных целях, чтобы зарабатывать на этом деньги, чтобы строить какую-то свою карьеру или какое-то свое имя свой имидж и сегодня мы можем это очень хорошо увидеть это просматриваться в каждой церкви в каждой кто-то ищет своего и даже те единицы единичные случаи где церкви Действительно занимаются тем, чтобы приводить людей к Иисусу Христу, чтобы знакомить их с Иисусом Христом лично, а не с уставом церкви, с порядками церкви или еще что-то в этом роде, но лично к Иисусу Христу приводят. Это единичные случаи, и то те люди, которые приходят в эти церкви, они не понимают, что происходит. Они видят вокруг, что происходит, что другие церкви чем занимаются. И они приходят туда, чтобы и туда внести вот этот вот чуждый огонь. Поэтому этот инструмент очень хорош, потому что сам Господь дал людям, чтобы они строили церкви. Это отличный был инструмент. Но сегодня этот инструмент используют не по назначению. Не по назначению. И это уже практически не работает. Но во времена апостолов не было интернета. Во времена апостола ты не мог ходить просто по улицам и рассказывать людям об Иисусе Христе. Ты не мог приводить людей к Иисусу Христу, потому что тебя могли за это казнить, если ты делал это публично. Сегодня же мы имеем интернет, сегодня мы можем благовествовать и проповедовать каждый день. Мы можем нести благую весь каждый день, мы можем приводить людей к Иисусу Христу каждый день. Мы можем ходить по улицам и благовествовать и нас никто за это не убьет. но это невыгодно этим лжецам. потому что им нужно строить свой бизнес, им нужно чтобы выходили в их церковь. они вас запугивают, что если вы будете дома, Одни, если у вас будет домашняя церковь, или вы будете ходить к таким же святым, чистым и непорочным чадам в гости, чтобы помолиться, чтобы иметь с ними общение, им это невыгодно. Им нужно, чтобы вы собирались у них, им нужно оплачивать свои кредиты. Они хотят вас обманывать. Они используют тот инструмент, который дал Бог апостолам чтобы они насаждали церкви. Но сегодня это уже так не работает. Сегодня ты не найдешь истинной церкви. А если есть какие-то единичные случаи, то это огромная редкость, огромнейшая. Поэтому если ты попал в одну из этих церквей, а скорее всего, что ты туда попал, и эти люди, они используют тебя, они наживаются на тебе. Они уже жиру бесятся и не знают, что им делать. Они живут, как этот мир. Они наслаждаются этим миром и используют просто тебя, чтобы наживаться на тебе. Если ты хочешь наследовать жизнь вечную, тебе нужно выйти оттуда. Тебе нужно выйти из этой религиозной системы и прийти к Иисусу Христу, чтобы Господь мог строить из тебя свою церковь, чтобы ты стал частью Его церкви. Не земной, но его, за которой он придет однажды и заберет ее к себе. Хочешь ли ты быть частью его церкви, или ты хочешь быть частью всей этой религиозной системы, которая на пути в ад? Это решать тебе. У тебя всегда есть выбор. Остаться там или выйти из этой лукавой организации и прийти к Иисусу Христу. Да благословит вас Господь наш Иисус.